Вот уже подходит конец лета, но не время унывать. Нас всех ожидает новые знакомства и море позитивных эмоций. С вами Айдар Усманов и это «Универ -ньюз». И сегодня в эфире. Жаркая пора. Деревня Универсиады принимает студентов. Юрфак КФУ приглашает на конвент. Как стать его участником? В КФУ появился робот-учитель. Интересно? Смотри до конца. В ноябре КФУ приглашает студентов и аспирантов на первый международный научно-практический конвент. О том, как стать его участником, узнаешь в нашем следующем сюжете. 17 по 19 ноября 2016 года юридический факультет КФУ проводит первый международно-научный практический конвент. Конвент – правоприемник традиционной конференции юрфака, который по результатам опроса студентов уже дважды признавался лучшей юридической конференцией в России.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 А для тех, кто хочет провести время на колесах по прогулочным местам Казани, появилась отличная новость. Велики вернулись в город. И об этом, и о многом другом мы расскажем вам в рубрике Web News. Планетарий Казанского университета будет носить имя космонавта Алексея Леонова. Ректор КФО объявил о том, что получено предварительное согласие героя-космонавта Алексея Леонова на присвоение планетарию Казанского университета его имени. Представители Елабужского института КФУ приняли участие в августовской конференции педагогических работников Мамадышевского муниципального района. В центре обсуждения приоритетные задачи и актуальные проблемы системы образования. На набережной у Центра семьи Казан в субботу, 27 августа, состоится вечерний киномарафон. Казанцам покажут короткометражный фильм под открытым небом. На Международном фестивале исторической техники будут представлены раритетные автомобили начала 20 века, большая коллекция военной техники и представительских автомобилей послевоенного времени. В Казани в последние дни лета заработал городской велопрокат. В этом году систему велик из-за отсутствия финансирования запустили со значительным опозданием. День города под стенами Кремля пройдет Казанский Сити Рейсинг. Казанцев ждут автокаскадерские пируэты дрифт-шоу грузовиков и многое другое. В советском районе Казани на улице Латышских Стрелков открылся подростковый клуб «Лимонад». Вместе с жителями района радостные события разделил мэр Казани Ильсур Медшин. При поддержке Министерства экономики Республики Татарстан детский город Kids Space, который располагается на стадионе «Казань-арена», выиграл грант на создание Центра молодежного инновационного творчества. «Акбарс» проиграл по булитам дома Нижнекамскому нефтехимику. Встреча завершилась со счетом 2-1. Далее, сенсационная новость. В IT-лицее КФУ появился первый в России робот-учитель. Чему и как он может научить наших студентов, узнаем прямо сейчас. Смотри внимательно. Здравствуйте, уважаемые гости. Я рад вас приветствовать. Я информационный сервисный робот SR200. Меня зовут Ева.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 что сейчас э, много многие, многие производства, они э, базируются и сидят на конвейерных типах роботов, которые нужно программировать, с ними нужно работать. И вот подошел к концу наш выпуск. Желаю вам всем хорошего дня, ну а я прощаюсь с вами, пока!